Кафе Восток представляет Вкусные новости Ставрополя Кулинарный блокнот Роллы Унаги Маки Составляющая Рис, нори, угорь Унаги соус, кунжут Роллы Унаги Маки Вкус достойный вашего внимания Кафе Восток Доставка Шестьсот шестьдесят шестьсот. С нами новости Ставрополя вкуснее.